А Меня зовут Алексей, я приехал. я приехал из Перми, зачем я здесь? Я хотел посмотреть быт и жизнеустройство этого дивного поселения, котором я читал в интернете. Ожидания подтвердились, здесь действительно все прекрасно, все потрясающе. То есть прекрасное озеро, прекрасная природа, свежий воздух, Потрясающие люди, отзывчивые очень, корнят хорошо. дают вкусный чай. Иван, чай. Очень прекрасные, освежающие, ледяные, я бы даже сказал, водные процедуры с утра. Спасибо Вове за это.